«Гуси, лебеди» и другие сказки. Книга из серии «Говорящие сказки». Можно открыть книгу на любой странице и послушать выбранную сказку. Воспроизведение можно остановить, девочка, нажав на кнопочку. Бежала, бежала, видит, стоит. девочка, а ее нагоняют. Увидела она яблок. Просила лизак зайцу переночевать, да и выгнала его. Идет мимо петух с косой. Узнала, в чем дело, и говорит зайчику. "Шили были бабка да внучка Маша. Раз пошла бабка в огород за репкой, только стала репкой. Встретились как-то, вот. Больше нет.